Меня не, за, не запишет. Ой, ой, ой, вот, э, ну что, всем здравствуйте Значит, экспериментальная запись с голосом Снова, да, и даже с вебкой Ни хрена сегодня она тоже запишется, да, получается Да, дополнительный Дополнительный монстр в игре появляется Так сказать Подожди, где мой там этот глазик А, кстати, кстати, кстати, раз все равно с вебкой Я ее в play Забыл выключить, я же этот I Expect You to Die проходил С вебкой Тебя не видно? В центре комнаты я сидел, и у меня вебка была. Мне, конечно, я понял, что там реально надо похудеть. Я в последнее время реально ощущаю себя толстым, не надо реально сбросить. Меня наоборот все пинают, что, блять, я в мешке хожу. Не важно. В общем, зрителям все это очень интересно и важно. Короче, если... мне ага, пришел да. вчера, точнее, позавчера, пластик для 3 d принтера, и ага. сегодня я с утра пришел со смены и напечатал себе леню потрясающе подписывайтесь на бусти если хотите рассмотреть покрупнее там во всех ракурсах заведи бусти пожалуйста у меня есть вот я его так просто завел и не там ничего А все-таки есть ну вот тогда он повод любопытствующим отлично будет чем наполнить прекрасно вот так вот с у нас контент рождается просто сразу прямом эфире без сценария тут есть еще вот такая фигурка да напечатанная Блять. Вы, Чуваки, кто это смотрит, вы просто обязаны подписаться на его бусте. Вы у меня там, я в брата брату туби печатал. Это за, так сказать, более продвинутую подписку. Вот, значит... А сейчас я печатаю урок единорога. На стрейкбольный шлем. Все, у нас демка глубоко на второй план отходит. Короче, у нас тут, видите, что... То, чем заполнен весь YouTube, то что стримит, наверное, каждый второй человек. Но нам, вам, конечно, интереснее и, всего узнать. И мы, ну ладно, я, как фанат, <laughs> обязан ага. как прожженный фанат серии Resident Evil, который все еще вот. не прошел. Вот Брайк 2. Этот, как его, Скажи мне. Ддм. <laughs> я просто не помню, что ты не проходил еще. Ддм и Вроде вот бы Код Вероника не допрошел. И код до Вероника и... не допрошел, да. А, вот. Ну, хотя бы чисто для себя я их даже не прошел Я к этому веду <свят> Но я несколько раз прошел четверку Я несколько раз прошел ее для VR И, кстати, мы можем даже как-нибудь с тобой записать Ну, ты, правда, будешь видеть только картинку Звук будет чисто у меня Поэтому ага. мне придется две да. записи делать, чтобы тебя было слышно и меня а, Resident Evil 4 VR Потому что там охрененный режим наемников, как минимум я думаю, нам для начала надо будет все равно пройти для канала сюжетом, не знаю, ну, да. ты без меня это сделаешь. Нет, вот. я могу это с тобой сделать, могу без тебя, все зависит, как, как ты да, хочешь. как вообще сложится ситуация. Ну, а -а -а -а. Да. Короче, у нас тут, <связь> да, сами еще раз посмотрите, <связь> у нас тут, сами видите, что я заранее с тобой договорюсь, тут делался уже спойлер заранее, тут не будет этого, как это называется-то, блять title announcement что ли короче про проговаривание голосом э название поэтому мы сейчас с тобой просто в унисон в демки... вот ты нажмешь старт игры и мы мы его произнесем вместе. а по тут а в этого нет предыдущих точно. игр это было я не знаю скорее всего они от этого отказались уже на ремейке 2 не было потому что я помню как нажимаешь там идет ну, в ремейке второй части идет скол вот на надписи и и все ну тут этого нет точно, тебя просто херачат по ушам саунд-эффектам. А как мы с тобой будем произносить эту фразу с ним? Ты поймешь и не понятно, ты что на Гроули, короче. Вот, вот, вот. Потому что в Resident Evil 2, например, там спокойно говорит Resident Evil. Нет, это не про это не про нас, это для Педик. Я хотел сказать, для. Да, это придется вырезать. Да, у нас, видимо. Ну, знаешь, мы теперь можем чем-то выделиться. У нас самое кринжовое прохождение. Мы никак не начинаем, уже 10-й -10 минута или самое кринжовое прохождение демки значит, ремейка 4-го резидента. Но я думаю, вы для этого и смотрите, вот кто смотрит. Да, да Вот. Я. С претензиями тоже на бусти, пожалуйста. Итак, значит, 3-4. После звуковой эффекта звучит, я думаю, ты поймешь, куда будет произносить. Черт не получилось! А, видимо, когда основной сюжет должен начаться. Ну настройка сейчас покопаемся. Тут много интересного. Графику, Проссировка, конечно же, максимально а какая Ты ее выключил, Высокая-то. Нет, что? Fidelity FX э, Super Resolution это технология масштабирования. Насколько я знаю. технология масштабирования. Все надо вырубать храм. Зачем она тебе нужна? Да. Ну как да. скажешь? Разрешить. Ты... Вертикалку вырубить. Типа, если хочешь, можешь, конечно, там, если F поплывут, но... Да ведь вот это качество изображения нет. Ну, это традиционно семерки, эта хрень. Которую, если только на 70% поставишь, там уже мыло блядь, такое обобщенное пятнами и всё Ну, оно такое уже начинает. И, и, и, и, и, и, и, и, импрессионистами написано. Я считаю, что текстур задержку. Так. Фэпос? Уже фэпосу? Да Вау. нет, ну, когда я вот Короче, эту... Короче, выставь 100... на текстурке где-нибудь на 6 ГБ, там, на 4, потому а, что, а, ну... А чё, так он всё равно возьмет ее нормально. Ну, просто есть угроза, что памяти не хватит. Тебя ж предупредила игра. Ну да. Так, ну. сосал, Поделать эффект сосао. Не-не-не-не, сосао. Там реально причем сосао, <свечения> Свечение. Так, вот волоски особенно порадуют тебя. Посмотри. <свеч> мы, Не мытые два дня. Значит, там. Это, это, наверное, с недельку, да. И мытые, на да, недельку и Head and shoulders. Вот это как Короче, раз два дня А вот это Head and Shoulders. <свеч> ставь на максимум и нормально. Там. Труди дальше еще максимально нет. даже нет? Ага, выс, Да, прикинь, короче, вот даже, чтобы ты не включил, расширенка в игре все равно менее подробная, чем в ремейке второй части. Ну это, в общем, и не удивительно, игра для PS4 выпускалась. Да, тут даже такая хрень есть. А еще есть вот это. Анимация. Все оставляем, конечно, правда на глаз все равно незаметно. Ну нахрен ты выключил, там нормально моушен блюр там смотрится. Я серьезно, не, не переживай на это, что. Так, качество дождя. Уже качество дождя можно настроить. Уничтожаем объекты. Принят, ты вообще охерешь, да? насколько тут крутая, крутая интерактивная среда вообще. Просто ты такого не ожидал. Я хрен знает. Обирация как бы сосет, но да пофигу. Может она тут хорошо сделана. Так, ладно, это мы принимаем. Особое. Визуально под... Это для этих. Да. Это не для нас. Это для людей с ограниченными возможностями. Зачем хаттеры тебе? не работает Да. Что-то еще тут было интересное вроде как. Ой, нахер этот урон вообще. На слабое наверное. Ну я надеюсь, не будет бесить просто. Прозрачность высокую. Прицел. Черный. Черный есть. Черного нет Было бы ноль смысла, если бы черный. Да, тут еще отдельно биосенсорный. ЛЦУ у тебя, кстати, не будет, я вообще не вижу смысла этой настройки. По крайней мере, вот дважды мы эту демку проходили. Я ни одного из человек на на PS5 не видел. Сейчас угадаю, ее надо будет включить, наверное. Чего именно включить? Этот. Алцу? В игре ничего такого не было. Не, ну ты уж совсем закопался. Тебя игра всему необходимому научит, я думаю. Быстро да нет, разворот, я... команда ешь ли. Да оружие, быстро оружие. разворот. Пауза. Какой есть подтвердить сменить, перемещение, выбрать, открыть, переместить, хранилище. Этаж? Опять же, а, уникальное, да. уникальное, уникальное, прохожу, уникальный летсплей у нас тут. Настройки во всех подробностях а, такого хорошо. еще не видели. Все, Уэ, еще ладно, нет. не пол. <laughs> да что же такое? Блин, Там какой-то звук написал. был, я точно помню. Готовься к озвучке. сентября 98 -го. я не забуду этот день тогда я перестал быть купом ракун сити стерли с лица земли из-за биооружия созданного обратно я сумел выбраться но тысячам повезло меньше мне не нравится голос потом меня позвали в тайную Тебя были... пригласили в оригинале Конечно, Естественно, мы пригласили, не позвали. Пох Тренировки Похоже на оригинал. Вот это вот классно вообще. Тренировки тяжелые задания, я едва не погиб. Но они хотя бы помогли. помогали от лес. То есть ему это только, ему это только в прекал было, потому что настоящая боль. У него осталась после той ночи. То есть он настолько bad понимаешь, вот опасные задания какие-то. Да, уверен. Has to. В оригинале, он говорит, оно должно быть по-другому. Вот я уверен. А, то есть, ему только в. Я говорю, ему только в, в развекало были эти задания, короче, опасные, которые. <laughs> Сука! США, теперь ему поручено особо задание, типа пропавший лодч президента, поиск привели в глухую европейскую деревню. Так, подожди, а Испания у нас где? Разве в Европе? Добрый вечер. Европейская страна. Я я плохо географии. Несмотря на все пережитое, не не был готов. Да, на блять, он тут вообще, он тут на курорте, и мы вот... Ты сейчас по его реакции поймешь, что он реально это это его только отвлекает от настоящей боли, которую... Блять, как это? И, как это классно, мне надо каким-то образом найти чувствительность мыши добавить, чтобы Слушай, прикинь, у всех проблема была, у всех проблема была и по части чувствительности стика. То есть это вот прям даже видимо на мышь распространяется. Но при прицеливании, вот как я понимаю, для о чем речь? Да, да, но не при прицеливании, я же просто ворочаешь Да, ну вот при Ну при тогда получается. А это геймпад, ну whatever. Блин, а все мог что, геймпад? А так это ускор... есть ускорение, видишь? Да, есть ускорение, понятно. А это именно камера. Да, еще добавим. А вот и мышь. А так она вообще в нуле, конечно. О, угол обзора можно добавить или убавить. О. выясните в чем дело тут э, со шрифтом все очень плохо вышло к сожалению в оригинале он другой в остальном все идентично в интерфейсе но конкретно этот кусок он такой там, там никого нет мы как да. раз приехали или пришли я не знаю за напарником а мы за ним пришли да А просто в оригинале же нас это привозит. Тут вообще нет тут очевидно что пущено все не с самого начала В ботинах вот жалко я не могу посмотреть как у меня вопросов потому что мне пришлось удалить бандикам Да вроде все ровно оказывается Три... банди бандикам спокойно блокирует э, этот виар. Прикинь. интересно как у него это есть на типа... каком основании у него есть типа баг, что когда ты э, запускаешь VR на компе, Oculus Quest выдает ошибку. Типа О, видеодрайвер... Вот обойти можно касаться. Видеодр... А что, выползли вы здесь что ли? Каждый раз, да, пригибались. Куда он подевался? То, что видеодрайвер не обнаружен, и я, короче, загуглил, и оказывается, что бандикам каким-то образом блокируют видеодрайвер в какой-то момент. То есть до этого у меня такой проблемы не было тут. Интересно. И все, теперь у меня нету этого. Чего так происходит вообще? Похоже, кадр был, кстати, в пятерке, по-моему. Почему? Только там корова было Чего? На букву что? Е. На О, английскую. Да. Ты уже жалеешь, что решил кого мыши вот это играть? <къем> в этом смысле, ну, опять же, такой поклон оригиналу. Все жалели, когда проходили эту игру на мыши. Но вот здесь я думаю не избежать, да, было. А может, лечь-то нельзя, просто присесть. Нет, лечь нельзя. Тут вообще много от лоу-2 напрашивается, но, к сожалению, не у воротов. В скором времени ты начнешь чувствовать, что Лёня какой-то, ну, типа, у него какая-то излишняя инерция, он какой-то не очень поворотливый. Ну, пока я этого не чувствую, да. Дым говорит нам, что тут кто-то есть. Естественно, мы вторгаем сейчас. ну Да кто-то освещение сейчас. говорит, что тут кто-то есть. На частную территорию. Нет, это еще могли как-то оставить, типа, ну там даже, типа печь. Есть кто? Найгун сейчас. Но Леня не в Нормально ты так двери пропускаешь вообще? Не, ну а что? Я просто смотрю, что там дальше. Блин, как мне это напоминает седьмой резидент Ну как бы. Стой, ты не прочитал. Да вот с того нашего прохождения пятерки, так и не завел привычки читать. Нет, я завел привычку читать. Просто видишь, у меня это тут надо зажать кнопку и повернуть. Uh -huh. И вот так это, это QE поворачивает, а это поворачивает мышка полностью, фактически. Поэтому я правую случайно нажал, как в 3D-программах обычно делается. Просто смотри, в семерке есть, грубо говоря, такой же коридор. Он примерно такой же на второй этаж. В первом домике, получается, и в той же демке. Тут есть дверь, потом ты идешь, mm -hmm. такой вот косой проход. И вот прямо там, где СМИ финально, Ну да... Там с СМИ и драться можно. Нужно, точнее, она, она из окна вылезает. но ее победить, начало Ну это самое начало игры ну, с игры сем... семерки, там вот эта вот сцена. Я думаю, тут Риуз засетов... Э, ну нет, существенный. Тут архитектура просто этого... немножко напоминает. А так... Я, ну там у них не совсем землянка. А совсем да. не землянка. Так это, это, это и архитектура второго этажа, я говорю, напоминает. Ну я просто смотрю на убранство, они какие-то очень прям mm. очень достаточно неотесанные грубо. Ну а здесь-то да, здесь вообще другое. Yeah. Hello? Вот еще раз повторюсь, на голос ты зря гонишь, потому что он в оригинале тоже такой низкий. Леня, спецагент, человек, который не прочекал сначала угол за дверью. Опять же, слишком бариас для этого. Он вообще он любит сложности. Он не ищет пути. В оригинале он не знал испанский. Мне это нравится. Теперь я верю, что он хотя бы подготовленный сюда приехал. Отличать от них. О, <смех> <смех> <У>, нереалистично. <смех> <смех> да, да, я вот... Как, как только это произошло, там вот у человека у меня знакомым была претензия к тому, что... К тому, что да, можно обороняться произошел вот этот вот момент с вертухой, ну или тут почти вертуха Марио да, Марио надо Сухари, и надо он оста оставил их тут. Обронил. А Обронил. Нет, это то, что Льюни оставил их тут. Монки. Монки. Сыр какой хрючил. Кьюш, но... барань Кьюш. Тут еще чьи волосы, кстати, блин, торчат. То есть такого даже в семерке не было. Ну, там тоже людей кушали, но там волос не в основном, было. Там в основном. Там были кишочки да, внутренности. внутренности. А здесь прямо и кожа, и, и все вместе. То есть, там более лайтово было. Но опять же, видишь, вот челюсть, крупного рогатого скота, например, да, она зачем-то все-таки здесь используется. А, то есть, ну это. Окей. Okay хорошо okay. значит все-таки все-таки они не людей кушают ну вот это через крупного рогатого скота <связь> то есть это да, да. бычья коровья ну видно да что как-то я уже так проассоциировал что там человека Опять сварили же, вот это вот монки да но они все подряд жуют <связь> <связь> <связь> <связь> будем надеяться, что не, не людей права <связь> да они все-таки не, не против специй Вон, различных кукурузы чеснок валяется так, что это у нас? Грецкие орехи, по-моему. Ребят, уникальный контент. Никто в своем прохождении не задерживался на таких нюансах. Картофан, смотри. Да. вот это понять не могу, что такое. Это, наверное, горох. Ну, явно не фисташки. Крупноватый горох какой-то. Миха. Я очень редко вообще когда обращаю внимание на ну, интерьеры. Да, интерьеры это же как бы все равно, считай, сколько трудов потрачено у художников, чтобы на это Ну Но тут еще повествование красиво. через окружение, поскольку это все рассыпано, можно предположить, что это следы борьбы какие-то там. Не знаю ну плюс еще видишь они неаккуратные сами по себе то они есть... в целом шизы как бы да то тут есть -то вообще в учитывая что это все загнило неизвестно как давно они вообще что то ели и так далее так может они можно какие-то выводы сделать о бытие. либо да либо они так сказать это, это способ приготовления Но они их настаивают эти блюда Ну явно не ферментирование да не понимаю по-испански не понимаю не успел вот, но ясно что тут хитман за всем стоял конечно <свят> это это все организация агентство о фонарик <свят> ну вот тебе и Это кусти. дружественность э зашкалить ну нет они могли они же могли просто кого-то мочить да. Обязательно принципе. есть. В принципе, да. Только нахрена было голову от тела отделять, не очень понятно. Может сама отвалилась. Вот снова. Ну, такой хероты много было видно на подступах к особняку бейкеров, семерки. Ну да. И, конечно, и, конечно, ну. <сcoff> <сcoff> <сcoff> Это ничем иным для нас не служит, кроме как предостережения. А он уже какие веселиться да не, ходи, не не ходи сюда как бы говорит нам окружение. нет так там От, вообще я напомнил что... нам это только помогает отвлечься а, в сторону к Бейгерам когда идешь вот в самом начале там это то ли козьи то ли да, короче че-то ноги вот да. так вот кольцом да да символизирующим солнце типа там вообще подобного много скатана а, дед проскакивает эти... жутко да тут тоже какие-то предметы культа вот еще один крупный Я вообще кот. хер пойми, что это до конца. А, а я, я, так я, не я, я, я неправильно сказал. Это свиной. Это свиная челюсть. Нет, не человеческого. Mm -hmm. Нет, не mm -hmm. бычья. понятно же. Не бычья, не короче. Свиная, свиная. Mm -hmm. Я слышу радийку. Туканы. Вот тут очень ржачный момент из, из перевода, я не знаю, как был, А, нет, там, по-моему I read you, он говорит. А вот он реплику произнесет. В оригинале он говорит, I read you. А тут он смотрит, что говорит. Сейчас он рацию возьмет. Понял. I read you, это я слышу что вас. Ты, понял, что ты понял? Очень кстати. Um, с, вообще... Со смешным криком мужик откинулся. Но я хочу сказать, вот опять же, какая тут смысловая связь между этими двумя фразами тоже его. То есть он сперва говорит понял, а потом такой, что там у тебя? Что ты понял-то тогда, блядь? Он тебе докладывал же, получается. А ты, ты видишь, нихера ты не понял, чувак. Что это за книга? Не знаю, почитать нельзя. Это же. А, а вообще, видишь, когда ты берешь рацию, если да. ты связываешься с кем-то, обычно ты говоришь прием. Вас понял ты, Ну, типа, типа, При, можно. Прием было. на начало и прием на конец. То есть э, прием это такой-то. Да, там, воспринял. This... Вас понял. Но в основном это вот фраза прием. Нет, no, это прям вот она ее, ее, ее, она не переводится тем более тут по смыслу это не подходит это как когда ты падаешь и кричишь и ты обязан произнести слово Мейдой три раза по моему два три по моему три это ошибка в три это как раз тебя не будут серьезно воспринимать а два это ну короче люди в комментариях напишут но я что-то такое слышал и, и в Тумбрайдер 2013 короче Лара произносит лишний раз Мейдой она четыре раза, по-моему, произносит. Ну, может быть. Тут, кстати, да, почему-то на том уровне сложности, на котором нам дают играть. Тут резать их пока не обязательно. На всякий случай подсказывают, ты можешь вообще забить на него и пойти дальше. Но с них же все равно ничего не падает. Ну, вот, с другой стороны, боевую систему можешь опробовать. Вот, кстати, у меня вопрос есть такой. Mm -hmm. Включая вот оригинал четверки, мы знаем, что целебная трава растет только на территории арктийских городов. Ой, ну все, доебался, да. И во второй, и третий и первой частях, частях понятно, откуда вообще трава взялась, да? Четверки, она откуда? Там в ремейке второй, она откуда? А так там в ну, короче... Я же говорю: вторая, третья, ну, и на первая. Территории гор. То есть я думаю, что. арклейский гора. Горы, точнее, вот в первой ну, части. В да, рядом с ними находится. Да. Он как раз-таки. Я не понял, зачем он руку протянул. Ладно. Он находится mm -hmm. в Арклейском лесу, точнее, рядом Арклейский лес находится. И Это там говорит. вот особняк спенсер Хенниган не изменили ее. Теперь особо. окончательно шоколадка, но вообще-то изменили. Ну как? Я помню, как она выглядела в 6 ну, части. она, она была Она медицкая. ближе, она ближе а к 6 тут... части, наверное, мне кажется. Или сели... мультсериалу даже. Точнее, мультфильму. С местными что-то случилось. Моих да, с ними случилось то, что ты их угандошил жесточайшим образом. Johnny. Вот сейчас внимательно, сейчас что он скажет, это потряс... И что он сделает после этого. И съебывает! В смысле, не смею задерживать! Он говорит, не смею задерживать, и, и, и съебывается сам. То есть. Как бы и. В оригинале он говорит Мне пора, не знаю, пойду-ка я. <смех> смею откланяться. Не смею задерживать. В смысле, кого ты задерживаешь? Что ты несешь? <смех> я уверен, я не первый, кто обратил внимание. Скорее всего. То есть это я говорю, это вот даже вот, если ты не знаешь, что в оригинале, это все звучит, выглядит абсурдно максимально. Ну кто-то варенье разлил, прикольно. Тут еще очень странно, непонятно, что на это влияет. Он иногда может другой хват к пистолету применять. он иногда его, не, он иногда его может немножко под углом держать. Ты что расцелишься? Да, то есть это не Ганс, не ганс хват, а вот что-то такое вот тоже. А как Джон Викс Ч с другого чуть -чуть, да, да, да, да, да, да, да, надо было с ним сравнить. Ну вот и... ну вот смотри, а, я думаю, что это зависит от э, дальности. Типа чем ближе, тем... Тоже а... нет. Вообще в любых обстоятельствах мы это пробовали, мы пытались что mm. угодно делать, в том числе там и в толпе, и вне нее, и как-то вот оно все... Не, не роляет, непонятно. Ну, вот я, например, стреляю <смех> в стиле Джона Уика только потому, что я право праворукий человек, да, правша? Стреляй. И мне э, как бы... Прости, Александр, если ты это смотришь. <смех> И мне как бы подручно стрелять с правой руки, но у меня правый глаз не рабочий. То есть он крайне плохо видит для прицеливания. Поэтому я стреляю с левого глаза. И получается так, что я пистолет держу вот так вот как-то. Mm -hmm. <coughs> как Джон Вик. Но, кстати, у меня точность от этого намного лучше. Чем если бы я стрелял прямо. Опять Сейчас же тупо рассказываю тупо про стрейкбол. Тут ты не сможешь сохраниться. Тупо запрещают почему-то. Смотри, магия внезапно день да любопытно ну в цвет они пожалуй попали из оригинала но понятно что все уже не кажется не знаю настолько же болотистым что ли слишком мало коричневого Ну, Александр теперь точно не простит, я не знаю. Да, обрати внимание, тут Копкан Соб... и Сабаня, не переживай его. Может, дальше по дороге мы встретим друг Ничего нет. Все встали? Окей. Okay. Чё, ты думал, что я пропущу это? Почаще под ноги смотри. Че, капканы? Да, я, я ненавижу Там эту вижу. игру, блядь, это Оригинал. Мне вот не нравилось то, что в оригинале они не могли в капканы попасть. Ну да. Зато они могли подорваться на своей же растяжке. Да, они друг друга и волтузить могли тоже. О блин. Так, сейчас смотри, не Ну что ты? Вот, вот, ну как. Чего? Мог бы его забайтить. Куда? Потом а а от репостить. С другой стороны, это не обязательно, да. Лучше не тратить, нож он у тебя единственный. Сколько я помню. Ну все, один уже мертв. хера чего ножом срочно? Ладно. Чё, я же такую тактику использую везде повсеместно. <решит> В да, и повсеместно. В По жизни тоже. <решит> Приезжаешь к пациенту такой. Что у вас? Я на испанском рефлекторно так. <решит> <решит> <решит> Да, рефлекторно. Так, сколько там А, нихрена не вижу. Процентов 10 может быть. <решит> От... Я предупреждал. Я отвлекся на проценты. А, По-другому Ух <свист> <свист> Да ножом бы его уж Так он не давал ножом А какая так, кнопка для ножа? А вы Не я тем более не знаю, тем более не на клавиатуре, но его вытащить можно. И тут есть два типа атаки ножом. Какая-то тыкающая, короче. И Отлично. другая. Там то ли с... это определяется тем, двигаешься ты или нет, что-то такое. Ну, что-то нужно... За... Не нет, дарит, Нет, не... как-то можно его вытащить, я же помню. Причем изначально он у тебя типа был... Ну, в инвентарь залезть посмотри может вот его он. экипировать надо так он экипирован У меня где-то такой же лежит <р professionals> может как в пятерке короче какой-нибудь ты его типа ты кнопку зажим пробел да ну... <sembla> пиздец пробел Ни хрена себе и короче вот он как-то вот двумя двумя разновидностями как-то атакует я вот не помню как переключать Всё там тычет и как-то вот так размахивает так то вот, в общем то может там не знаю с, с валерием пообщаться на эту тему я не вообще не в курсе как меня... фиг знает не колесико однозначно Ну ладно Опять же люди составители гайдов подсказывайте в комментариях. Ать. я не буду это назад вешать. О, -о, -о, -о да, детка. Ой, Какая здесь... тут ужасная воздушная перспектива, конечно, вообще ни хера не видно. Вообще все вот а... так в один, в один тон помазано и на, на горизонте, и вообще в деталях не смотреть. Стоит да. ли говорить, что в оригинале здесь автоматически все работает, да? То есть автоматически он достает бинокль, вообще не, не да, дают? Да, тут ты можешь мимо пройти спокойно, да? вполне ничего не поменяется. Вот, как видишь, тут у людей масленица, короче, только в виде чучела у нас… да. Не может быть. Эмоции? Да нет, он даже это сказал так, чисто. Смотри, уже тушить начали. Пришли. Чего, ведро тащи. Нет, все-таки нет. Одного, блин, они в болото бросают, другого они это... жгли зачем-то нельзя это для эшли что означает что здесь будет больше бэк трекинга так вот давай эту бабунюру немножко при не надо этого делать не залезай так не планировал. Это, это шумно, но ты так повернулся, типа. Не, я посмотрел. В окно нырнуть. Вот все вы так смотрите, а потом. все Вас всей деревни гоняют на виллах. А если сломать? Можно. Сруфт. Сруфт. Ты кстати на определенном этапе уже здесь сможешь себе патроны для пистолета скрафтить. Но порох у меня уже есть так что В принципе где-то тут ты должен уже в тупик упереться где дальше не пройти стоит мужик что-то такое стелс тут конечно я вот к, к, к чему веду вон он Вроде тут... а нет можно войти Окей. тут нехер как бы особенно А так, то я встречу? В демке нет. Ну, каким Тут она заканчивается на бинго. Uh -huh. А нако мне тогда эти писеты? Просто. Ну надо. Никогда не помешают. меня на камере не видно, но у меня вот здесь вот мышца дергается на скуле. Это игра очень напряженная. Я, кстати, не знаю, неизбежно ли, вот, когда ты окно проломишь, они среагируют. Я думаю, Но да. риск высокий. Да, попробуем. Все равно выхода нет, придется политься. Вроде ничего не поменялось. Нет, это ты так думаешь. Тут вообще очень большую okay. роль в ориентации вообще в статусах врагов, например, да, играет звук. Миссис Бейкер, я не хочу ваш обед. Попробуй их собирать толпой и пинать. Да, то есть, ты посмотри, тут разрушаемое окружение. Тебя еще могут опрокинуть, тут доски на тебя какие-то посыплются. А как ты хотел? А, не Чужой сразу, дом так? ворвался с оружием, что-то. Причем зачесал? Он просто отвлекается. Знаешь, что <существует> Ещё. Чё он сказал? Еще. Еще. Еще я раз, ржу, я еще? ржу тут вот не, не знаю опять же как в оригинале, вот здесь не знаю, э, он когда даже двоих за один раз урабатывает, он может сказать что минус один. Разойдись да, честной народ. Свадьба русская идет. Сейчас мы как, мы будем твою мать. Ох черт. Да, насадил. Я один, еще жив. Да лучше полечиться. Я еще жив а можно и так делать нихера хера себе в оригинале также я yeah. я надеялся что они эту фишку не убрали так что я просто видел что видел только что тут комбить можно через контекстное меню типа и ты выбираешь там из айтемов с чем можно закомбить не просто накладыванием да насрать вот это демка разобиливает уже Попшика и баллончик. Ну ты видишь, я уже буду делать, в принципе. Освежи. Да, вот, отлично. Ага. -а -а. Удерживать. Ты хотел спеть освежили? Тут меня. очень. Да, тут очень, вообще. В целом э, качество soundscape, качество отдельных звуковых эффектов, оно. Uh, достаточно сочные внушительные это даже через дискорд чувствуется Пильщик, вот это, это один способ входа значит это вот господина в мешке глазастого сальвадор доктора почему он доктором зовется я душе не грибу вопрос хороший но не ко мне стой дробовик вот такой вот эксперт президенту. Да, дробовик находится в доме, в котором... Я знаю, ты, где он за... находится. Я знаю, что он здесь находится. А, в первый раз не скипается, что ли, ролик? Не хрень. Я его не скипаю. А тут просто подсказка должна вылезть о том, что пропустить вот на такую-то кнопку. А это второе его появление, да? Да, да. Суть этим мы два за один раз посмотрели. Видите, видите, уникальный контент. От, от мастера Resident Мне прям везет, да. Абсолютно. Эй! Эй. Вы прий. Это ты удачно приземлился. Нормально. Сейчас. Сейчас все ну будет. все просто разбирают. Да, под ноги себе гранату. Так я так всегда делаю, ты что думаешь? Вот мы собираем. Колокол звонит. Там еще корова загорелась с ним стоять. Да, тут почему-то так происходит, что там пожар все равно начинается без твоего участия. Вообще, как было в оригинале, если ты убиваешь конкретное количество персонажей, не забегая, в, ну точнее врагов, забегая в этот дом, на тебя еще волна бежит Пильщика можно вообще упустить в этот момент Если забежишь в этот дом, пильщик возникнет И после той или иной сцены Тебя надо убить конкретное количество врагов чтобы появилась вот эта сцена То есть там конкретное количество на скрипте завязано В зависимости от сложности, естественно Коварный лысый убийца А я напоминаю, вот. что в Колокол -кол позвонила Сейчас ада. Чес легендарная фраза. Куда это они все? В кино, что ли? Бинго поменялась на кино почему-то. Это было. Да уж. Бинго поменялась на кино. Да. А променяли бинго на кино. но я думаю, что это просто, видишь, э, с учетом того, что не все у нас знают, что такое бинго. Ну, в лато, я не знаю. В лото тоже Кстати, такой старушек. Могли бы хотя бы сказать про лото, да. Кстати, до сих пор по телеку идет периодически. Билеты продаются. И смысл то, же... тот же. Смысл тот же, практически. Ну, то есть. Я не знаю. Тоже mm -hmm. странное решение. Они вообще в, в, в каких-то моментах кажется, что переводчики не, не особо знают язык, <laughs> что это такое, блядь. Не, не смею задерживать, и съебывать. <laughs> Я говорю, даже не знаю контекста ситуации. Поэтому можно когда перевести... мы будем проходить, мы будем О. проходить в оригинале. <laughs> Кстати, время прохождения 25 минут, убит врагов 25, по одному врагу в минуту. <laughs> Практически, да. Большую часть врагов я убил именно с помощью гранаты, потому что после того, как взорвалась граната, сработал колокол. М -м -м, я думал, что там он в строго определенное время Не, я, с, я меня... ж тебе говорю, скрипт работает именно после убийства На тысяч... Да, да. Он тут Интересно. так же. То есть Интересно. я убил какое-то количество врагов, появился первый пильщик, потом я забежал в дом. И, видимо, я сломал скрипт, потому что я убил в разы меньше врагов, чем мне нужно было с помощью гранаты. Ну, вообще, я говорю, у меня два человека проходило, и для меня все выглядело так, как будто даже э, вот этих деревенщин трогать-то было необязательно. Ты мог просто тянуть время, и потом бы колокол просто зазвонил. Ну, я сомневаюсь. Просто по таймеру. В... Ну, типа ты потому мог бы хотя бы бегать на то В оригинале, потому что работает именно на скрипте. Ну, оригинал, а я именно вот про то, что здесь. Может, тут они могли поменять чего-то. И вот. как бы я до сих пор не поймал какой-то конкретный этот скрипт. Ну, я же говорю, тут должен какой-то какой экран быть. Угу. Который вылезает иногда, типа во время игры, и его надо подтвердить. Угу. Поэтому давай сейчас, ну, не на запись уже, а пройдем на, на оригинальной английской озвучке еще раз. Как только появится момент, включим запись. Я сейчас представил, а, или ты уже выключил? Нет еще. А, хорошо. Я сейчас представил просто лица той части зрителей, которые русскую, английскую версию хотели послушать. Ну тогда давай пройдем. Давай, давай, давай на запись ну, да нет, что, я, я хрен знает. Как бы есть ли смысл просто то же самое прогонять на запись? Ну вот я по этой же. Если будем ну, проходить, то будем проходить, естественно, уже в оригинале полноценную игру, а так... Ну да, то есть это же еще и... Да, то есть это, это можно компенсировать уже в, в полном прохождении, как бы просто в оригинальной озвучке играем. Ну да, будет как, какой-то... Там ул. будет очень больно все равно, потому что ты будешь видеть, какой мрак в субтитрах творится у тебя. Ну хоть что-то. Мрак оторванная от реальности максимально. Вот всем спасибо за просмотр, за присутствие. Вообще непонятно, почему вы это смотрели, они сами не поиграли. Совершенно потрясающая демка. А, у некоторых людей может комп не потянуть. Да, я не знаю, как бы последние игры с Арсом они славятся оптимизацией. Ну, и... знаешь, вот мне тяжело судить, потому что извини, у меня RTX тут, у меня RTX на ноуте. Ну, трассировку мы не включили, короче. Я включил трассировку, ты чего? А, включили, а вот я даже, я даже не заметил. У вас а -а. даже включена. трассировка лучей. Где она Вот она, высокая. А, хорошо, хорошо, да. Потому что не надо мне здесь? А у меня даже у нас, еще и... <versch obvious> у нас, у нас, да, еще и а, уникальный с трассировкой. То, что многие, наверное, вообще с консоли записывают. Ну, возможно. Вот. В общем, э, если что, если ролик не, не резко закончится сейчас, э, увидимся через пару секунд. Если резко закончится, значит закончился. Гениально. Вот. В любом случае, на, вся, на всякий случай, в любом случае, всем всего доброго. Не смеем вас задерживать. Подписывайтесь на канал. И это попало на не, не успели мы отключить запись <связать> <связать> так эм, сверхсложный режим безумия так активным только в этом прохождении придется подождать чтобы вас выбрали длиной попытки то есть ну, про... <связать> я говорю это рандомно насколько я узнал случайно из постов вконтакте наступен только в димоверсии не входит в финальную версию игры интересно интересно мне кажется это стран странное решение могли бы меня выкатить чем проблема меня только ножом снабдят ну что не является проблемой, мне кажется то что я прошел третьей части на высоком уровне сложности исключительно с ножом не делает тот меня про игроком ладно но этот голос Лене мне больше нравится. Надо на канал Village пойти, кстати. Asked. Изнурительные задания. Едва не убили, но у меня было носор. Насыра... Они, они просто, они вот настолько мне похер были. Я вспомнил, я еще хроники не прошел. По-моему, ты говорил. Нет, про хроники я еще не говорил. Хроники меня там убивают в одном в Хрониках Амбреллы. А нет, в Dark Side Chronicles, а в Амбрелла Chronicles я просто пока забросил. Так, ну это все мы знаем. Голова первая. Что у нас по инвентарю? Инвентарь недоступен. Ну вот я говорю, они ублюдки. Вот, например... Нет, инвентарь ты недоступен пом... с самого начала просто. Ты помнишь? Ну я... Нет. Я понимаю, я про как раз вот эту заскриптованные вот эти ограничения uh -huh. игрока. И, например, вот этот дед, ты понимаешь, что он восстал, восстал, которого мы пинанули, а потом он такой ну, вот спустился сейчас. в подвал. Так да, вот, да. как бы... В хороших играх как ты можешь его казалось бы на упреждение там зарезать например после кат-сцены ты мог бы его таком там контрольный бы ему там выстрелить или еще что-то у тебя не получится этого сделать игра тебя не позволит чтобы сцена случилась да вот это мне вообще не нравится По-моему, тут патроны лежали нет нет сколько я помню ты тут просто распятие посмотрел и ушел так, нет, слушаем, конечно А, я понял. По-хорошему, конечно, надо мне свет в комнате вырубить. Сейчас мы сделаем это канцелярским ножом. Тебя видно не будет. Почему? А, окей, будет. Ну, потому что с экраном мало света. У меня света лампа здесь. Причем я могу еще настроить холодный свет. Поярче, потемнее. Давай я в цветовую гамму сейчас попаду. О. А, блин. А, немножко не такая. Кстати, так, подожди. Такое интересное удостоверение, mm -hmm. надо читать его, блять. Без... А ведь получается, что один труп здесь, одного сожгли. Кстати, этот дед в конце шагает тоже к церкви. На Не, они там просто похожи. нет это тоже это та же моделька, это та, так, та же моделька. Нет, я знаю. Дед-то понятно, что другой, но моделька та же самая, да, смешно. Где-то были патроны. Кстати, интересно, кто кричал наверху. Учитывая, что там никого не оказалось. Вы ну, туда поднялись? Там наверху. Кто-то морал. То бы, конечно, утащить оттуда уже к этому момент. Ну, а, блин. так нет, э, тот же мужик выходит. Так не он же кричал, не может такого быть. А может быть он. Мы точно да, ну... не знаем. Да, хуй знает. А, этот господи, с кровавой пастью, ну да он и кричал Только кто его замочил учитывая что отсюда никто не выходит а потом... Наверное, он умер от кринжа когда услышал русскую перевод с озвучка еще не так плохо а видео понял У меня на камере так хорошо усы выделяются, хотя они не настолько у меня сильно. В жизни видны. Видишь, вот your ситуация? Так хули ты тогда понял, блять, это В русской версии. Сука, кто ну, это переводил? Ну видишь, русский блядь. понял, американец нет. Смысла ноль. Да, он что-то понял, но ничего полезного, видимо, все. достать оружие плюс стрелять. А типа. Не на а Сосать, плюс лежать. Это был дед, которого нам на грани дала застрелить, блин. Кстати, вот у меня инвентарь доступен, я хочу посмотреть. Да, прицела нет. И это пистолет Горна Фримана. С Half-Life 2. Ну да, это этот. Юсп. Юсп, Да. Но при этом... И, ш... и гравировка, смотри внимательно. 9 на 19. <сёк> нет, нет, нет. Угу. И это по какой Единствен... Единственный магазин, в принципе, видимо, вот оружейный, я не знаю, в, это, в этой вселенной. Если бы это была Шен, мой здесь была гравировка sega <сёк> О, кстати, давай посмотрим еще этот баллончик. Ну... Разных ароматов. Recovery spray. раствор в виде Как они шриста тут уебали он, он был такой же, что в оригинале вообще такой же, как вот тот, которым масштаб написано повернуть. Черт, Я, вот кстати, вижу грани у баллончика. <смех> <смех> Ты видишь? Ну, да, так там, да, есть То есть вот так вот он более менее сглаживается, а да. вот так вот они видны. Да, это за это спасибо PlayStation 4 в качестве основной платформы, блять суки ебаные нихуя ага. кого привел он друга привел нихуя это уже какой-то кликер я бы сказал ты посмотри какой он... ты видел меня почти убили да то есть он здоровье съел просто а вот тебе кошмарный да режим получается режим пиздец да и что делать делать? Вот он тут же тесно, мы все нас съели. Надо было это. остается гадать, чем он нас пробил, конечно. Вам пизда. А это режим одной жизни. Без чем Да, там вроде предупреждали. Но это дурость какая-то совсем. Да, ну в общем. Все. уже не нас уже не выбрали. Вот это, кстати, был бы эксклюзив, если бы мы забили, у нас это все, все это время у нас была запись Да А, хорошо, вот. эксклюзив, же, вы, ребята Я же, когда началась это, я же сказал, мы не успели отключить хорошо. запись, пошло Хорошо, я подумал, что после этих слов просто ты ее и вырубил как раз Нет, что, я вырубил да. запись, потом, когда я начал сразу же новую, ага. появилась, я сразу ага. же ее назад включил А если мы попробуем вот так вот сделать мне кажется, есть уже тренер на запуск. Там говно. Может быть. Понятно, короче. нет это надо сидеть, удить. И возможно, и, и возможно надо и проходить ее. После каждого следующего прохождения. Да, кстати, здоровье чуть-чуть восстанавливается, насколько я помню. О, кто-то пустил дым. Да тащем то вот вам и демо-версия. С да. рандомным режимом уль ультра-мега насилия, <laughs> сложности. Да, который нас слил почти сразу. Как настоящих хардкорных игроков, разумеется. Со второго врага. Одного я все-таки убил. <laughs> эм. Ну, на этом все. На этом точно все. Вот. <laughs> Не смею вас задерживать. <laughs> Не смею вас задерживать, ходил вот это максимальная комедия просто теперь набор хайлайтов просто будем снимать не я бы ради этого даже демку перезапустил во всяком случае с контрольный пританцовывает можно какой конь трек поставить фон кого из ТикТок. Ну что-нибудь <смех> найти. <смех> Чтобы понять. А, подожди, он меня снимает, нет? Секунду. По идее должно, по идее должно. А, ты правильно <смех> не... значит... да, да, да, да, да. У меня иногда вижу. Видишь... за расходования ножа? Нет, э, видос. Просто у меня а, почему-то. Камера пропала. Камера у тебя пропала, Я думал, ты ее отключил. Нет, ты ее не отключал. Просто она исчезла. Только бы не фатальная ошибка.